Так, все-таки решено панельки еще чуть-чуть помучить. Мы сейчас попробуем их тянуть наждаком под полировку, но саму полировку делать не будем. Мы эти панели перелачим, потому что вот этот результат как бы грунт вообще, короче, окончательно сел и глянец ушел. Причем он ушел на всех панелях одинаково. Панели простояли вот так вот в гараже в теплом 20 градусов было сутки, как бы прошли и все. То есть грунт Грунт окончательно показал, что он под мокрый по мокрому, но никак не канает. Начнем с 81 лак, который с вскорителем был нанесен. Попробуем, как он бьет, не бьет. Полировать мы их не будем. Пол полируется нормально, глянец берет быстро и хорошо. Это как бы давно проверенный факт. У нас просто нет времени, чтобы все эти панели полирнуть, а потом еще заниматься перелакировкой. Так, полировать будем машинка CEROS, Мирка. По ощущениям скажу так, вот после Дероса она сама меньше и легче, но провод дает массу. И получается, на руку тянет сильнее. Как тоже к Дересу больше привык. Хорошо. На проставке 10-миллиметровой и наждаком Ковакс Толекс полторашка. Я таким наждаком не работал. У меня были, но он всегда валялся. Заодно вот сейчас попробуем, как он себя поведет. Поехали. У меня есть, скажем так, сходу ходу предложение. Наждак вот так со старта пильнул хорошо. Я сейчас возьму катер. у меня с собой катер есть. Попробуем соринок Благо, что я с собой взял свой инструмент частичный. Попробуем его. То есть очень важно, как себя ведет лак после сушки на спиливание соринок и на полировку. Ну, ладно, возьмем сейчас машинку, попробуем полирнуть. Так, кусочек просто показать. Так, это срезалось, здесь еще есть крупная. Не, на соринке нормально, то есть мелкий сорт срубается четенько. Продолжим. трусорину, которая тут была, которую машинка не возьмет никак. <свес> По наждаку. Так, забиваний никаких нет, чтобы его нельзя было стряхнуть. Но все равно мелкий сорт к нему подлипает, надо периодически обдувать или протирать. Вообще работает вроде бы. Не знаю, я этим коваксом никогда не работал и как он… Кстати, насколько панели хватает? Примерно? Да. Ну, одна панель хватит? Конечно. Так, сейчас попробуем полирнуть мы не будем сильно прямо заморачиваться просто глянем как глянец набивается сейчас не акцентирую внимание на пастах и всем остальным то есть кто чем полирует у каждого свои приколюхи. просто если лак глянец не набирает то там хоть чем его полирует он его не набирает сразу на полторашку есть, больше мы ничем не проходили просто лень ну. Тем более, что если это… Я просто так не работал. У меня всегда шли трезаки, если надо что-то полировать. То есть я бы такой, что я бы еще доработал две тысячи и трезачком трехтысячным вернуть. Ну полторашка, но сильно крупная, тем более эксцентрик 5 миллиметров, по-моему, да? Сглянем. блин, тут у тебя уже все загажено. Эксцентрик пятерка тут, да? Ну пятерка для полировки, ну это сильно много. И полторашка, ну каким бы там классным ни был наждак, это очень много. И реально проще перетереть чем-то мелким, чем... Ну давай мы сейчас посмотрим на другую. Только это очень грязная технология, не знаю. Кому как, я, я не сторонник такого. Может еще пасты кинуть тебе? Ты, короче, ты полируешь солями воды, да? Не буду спорить, риска уходит. <свист> <свист> ну тоже это другая паста, как бы это другой подход. Но я не, ну, я не сторонник работы с водой, потому что очень грязно все-таки. Риска уходит, да? Да, она уйдет. Это да. Я чуть -чуть ну еще чуть-чуть видно, да. Ну но... а, она парит, вода парит. Да. Ладно, давай давай, давай протрем. Как -то, как -то... Ну да, да, вытереть это все. Обезжирить, мы просто глянем на глянчик, есть нету, или еще подпилить. У нас нету времени, как-то, ну, ну да, не, Тратить на это время? Ну, конечно. Здесь У меня еще ни, ни хрена не дополировано в моей стороне. Ну, тут тоже рисочка еще просматривается, но лад глянец набирает, в принципе, неплохо. Если я бы его полировал, я бы его тернул тысячным трезаком трехтысячным, и потом бы полировал. Царская, да, царская полировка это называется. Ладно, давай, не будем мучиться, давай еще, э, который без ускорителя был, давай э, 81 сейчас лак возьмем, который просто без ускорителя, это с ускорителем был, также его пильнем полуторкой и также его пильнем тогда с водой. По твоей схеме, как ты говоришь, что все работает, где он тут у нас есть. Взяли катер, посмотрим, как естественный лак без всяких добавок. Сарина пилится ровно не выколупывается значит это даже хорошо что тут много мусора нормально все пилится срезается тоже все четко и берем машинку Все, уже надо бы ее об коленочку вытереть. Или об угол хотя бы, не знаю. Это наши отпечатки пальцев на э, свежем еще лаке. Мы тестировали. Так, протираем. У меня нет цели, задачи какой-либо выполировать и все в ноль, вывезти сейчас полирнем. Полируем, не помню, какая-то минзерна, просто ну, сами понимаете, без этикетки сложно идентифицировать ее, поэтому полировка, хрен знает, насколько верная. Такая старая Прогрел, не знаю, градусов 55, может. Вода не дает нагревать. текст берем. надо обезжирку еще взять, чтобы вытерть. Залипает он на воде все-таки. Можно много спорить о способах полировки, но, блин, с водой ну, весь грязный, сука, уже. Еще ни хрена, так это я ничего не полировал толком-то. А если нормально взять, полирнуть капотик такой от Бэхи, ты будешь весь в грязище. И все вокруг грязище. Нормально олочок набирает. Надо только нормальную пасту, нормальный круг. Все, на этом мы заканчиваем. Дальше мы сейчас все панели перечухаем наждаком и будем, ну короче, перекрасим и перелачиваем их. На этом все. Всем пока.